приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами елена смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня хочу друзья поделиться с вами новым боксом называется клеймер Corner по заработку криптомонет. значит вот так вот он выглядит здесь можно сами погуляете кого заинтересует Попадете на такую страничку, идет такой вот проверка. И регистрация email юзернейм, пароль, повтор пароля. Выбираете капчу, я вам рекомендую или вот эту рекапчу, или соль Кликайте зарегистрироваться. Попадаете на такую страничку. Я только что в нем зарегистрировалась. Просмотрела немножечко рекламки. Вот. Сделала один клейм на экране. И уже у меня есть минималка. На вывод. Здесь мы собираем токены, эти коины. Но и коины конвертируются уже в криптомонеты. Это домашняя страничка. Я не знаю, нужно подтверждать почту или нет. Если честно, я даже забыла на почту зайти. Но сейчас вот в режиме онлайн проверим его на вывод. И посмотрим, нужно подтверждать почту или нет. Значит, можно зарабатывать, смотреть вот здесь. ПТС, кран, еще один кран, короткие ссылки. Ну и также идет у нас меню слева. Вот заработок у нас на ПТСках. Здесь вот если мы путемся ниже, вот ПТС, у меня осталось 8 рекламок. 52 короткие ссылки, я их терпеть не могу, я их на них не зарабатываю. Можно отсюда, можно отсюда кликнуть. Давайте вот так кликнем. И вот на 95 токенов. 15 токенов по 10 секунд. Все довольно-таки просто. Кликаем, ждем таймер. И разгадываем капчу. Как я сказала, я всегда рекомендую. Потому что тая капча может не пройти. Лучше я так вот разгадаю капчу. Чтобы уже наверняка... И все. 15 токенов засчиталось. Далее есть задание. Если хотите выполнять задание, выполняйте, читайте инструкцию. Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. И выполняйте задание. Также, как я сказала, короткие ссылки. Вот такая начала проверка идти. Хотите, пожалуйста, по 120 токенов. Кто любит такие, выполняйте. Проходите. Короткие ссылки. Также есть кран. Ну, коин, вот этот, либо это типа иг игры, я в них тоже не. Автокран. Он будет доступен только тем, кто проходит короткие ссылки, так как нужна энергия. Есть обычный кран. Довольно-таки неплохо дает По 50 токенов раз в 4 минуты. Два раза сбора и минималка собрана. Прежде чем собирать на кране, я знаете, что делаю? Я кликаю на пустое место, потому что, возможно, будет реклама. Вот, чтобы не перебрасывал. Дымовые трубы. Где у нас... 1, 2, и все наверх. А вот опускаемся ниже на красную вкладочку и разгадываем антибот. Так, один, три, восемь. И опять на красную вкладочку. И все видим 50 токенов засчиталось, и нужно раскатать кликаем все. Вот весь заработок, в принципе, реферальная ссылочка у нас находится. Вот здесь реферал на вкладочке. Вот она, пожалуйста, приглашайте и зарабатывайте. Далее что? Вывод, друзья. Вывод. Значит, у меня 220 токенов на балансе. И вот здесь мы уже выбираем на быть В какой криптовалюте? USDT, Bitcoin, Satohi, Dash. Что, так, на Pair. Можно даже выводить. Потом 3x есть. Дигбутте. Вот, ну вот различные. Давайте я тогда попробую на 3x. Значит, минимум Вывод – 100 монет, 100 токенов. Они сразу конвертируются. Мы видим, баланс стоит у нас по умолчанию, и они конвертируются, любая криптовалюта уже в криптомонеты. Разгадываем капчу, автобус, далее пропустить. И кликаем «Вывод». Вот сейчас мы проверим. Так, что-то у меня два. И не вывелись. Интересно. Кликаем опять вывод. Может я что-нибудь так сделала? Значит, что у нас здесь? Переводим на русский вот это. Читаем. Испо. А, я не прописала адрес. Что-то я не того сделала. Угу. Ребятки, вот сюда надо адрес прописать. Так, это я тороплюсь. Точка ком. Теперь раскатываем капчу. Я еще и почту не подтвердила. Вот не знаю, пройдет вывод. Отзывать. Error. Ага, видите. Эмейл e адрес надо подтверждать. Так, ставлю на паузу, иду на почту. Перешла я на почту, вот такое вот письмо. Кликнулась. Можно сюда кликнуть, сюда кликнуть как бы да. И я подтвердила адрес. Ну все, друзья, теперь пойдемте выводить. Опять в трону выбираю. Прописываю адрес. Разгадываем капчу. И выводим. Все. Вот. 220 токенов ушло на Fawcet Pay. Переходим на Fawcet Pay. Клейм Клеймер от вот этот вот название. Плюс. Значит, что у меня тут? 352 тысячи. Нет, это уже 3 миллиона. 524 тысячи. 172. Сатохи 3X 5 октября. Платит инстантом. Работайте, друзья. Зарабатывайте. И вот здесь сразу история. Абсолютно без вложений. Ну, неинтересно, тогда пройдите мимо. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До новых встреч.